Нержавеющая сталь – прекрасный материал для долговечных изделий, но и ей можно придать стиль. Посмотрите, как шикарно выглядит наш терминал в черно-глянцевом цвете. По вашему желанию, мы можем выкрасить его в любой цвет из таблицы РАЛ. Эта краска устойчива к царапинам, долговечна и будет радовать глаз посетителям вашей автомойки.